Я один, а если будет 10 человек? Да. Да. А вот если будет хотя бы на лето летние верандочки, там, понимаете, закрытые, соответственно, от дождя, ну, чтобы посидеть там на улице. Угу. Что-то вы так думаете в будущем? Думаем. Ну, хорошо, я вас понял. Просто как бы будто... Но, но я послушал, на самом деле позволяет мне того -то тут сделать. Да. Думаем сейчас, да, как использовать, как ее Там применить. Все-таки все это не совсем удобно. Здесь принимают как бы, клиентов, сидят люди, и мы тут 10 человек, сами понимаете, уже здесь будет много, и тяжело дышать. А, ну, у нас большое преимущество, у нас метро, две минуты, и вы на Пушкинской гуляете. А, ну, две остановки. Я согласен. Да. Я, вы были уже в Белгуде, да? Не первый раз. У нас первый раз, а в Илгуде были уже. Я как бы у вас первый раз, а до этого как бы я территориально на филят был uh -huh. на улице Тучковская, uh -huh. будем так говорят. Там компания тоже называлась раньше Вилгуд. Я, Сейчас я... хороший. Сейчас хороший. знаете, все почему. знает. Почему? Я как бы непонятно. А чем вас привлекает Илгуд? А, ну, вы знаете, да, как бы, во-первых, подходишь. Приятные мастера, будем так говорить. Mm -hmm. То даже расскажут, объяснят все прочее. А, далее. я не знаю, конечно, салон-то, наверное, туда не пускают или желанию. Конечно, да. Пойдем, пройдем, по покажем. Давайте. Экскурсию проводили вам. Я проведу нет, вам экскурсию. Нет, нет, нет, я как бы первый. Пойдемте. Вопрос, все, как бы, все. Экскурсию а, по.. Цеху. Как, все Дмитрий мне рассказал, подсказал. Как что-то в чем-то можно сэкономить, вы знаете, понимаете, что каждый человек и, ищет где подешевле, так же как и рыба, ищет где получше, все mm -hmm. прочее. Ну, вот он мне тут подсказал а, вот, по поводу вот этой дискотной карточки. Вот, да, хорошо Очень выгодно предложение. Берем, в принципе, да, тем более какие-то работы будут бесплатно. И, даже небольшие работы, как бы, я вот сегодня приехал. Стандартная. Ну, стандартная, да, процедура, мой автомобиль стоит, как раз в этом плане. Угу. Ну вот так, как бы, помещение нормальное помещение, хорошее, богатое, беленькое, чистенькое и все прочее. Рассказывали вам, что у нас есть подъемники новые, да, это ну, двусточные да, подъемники да, гидравлика. Современные, современные, да, я смотрю, не как вот эти. два подъемника пятитон, тонн, которые позволяют поднимать автомобили кроссоверы, джипы, микроавтобусы. Также сход-развал Hunter, один из лидеров производства американское, сход-развал. Подъемник тоже редкость. Такой длины и такой да, да, ножа не, не у всех есть. Это 6 тонн, 5, 5 тонн вернее, 6-метровый. Обслуживание максимально всех микроавтобусов. И наша э, такая тоже гордость. Мы везде на наших техцентрах ставим линию диагностики. При прохождении получает чек-лист, сход-развал. 5 минут, и вы знаете все про сход-развал, про амортизаторы, про ваши. Даже если они еще ну... не текут, вы уже в состоянии понимаете их. И система полностью, в принципе, довольно современно все, но к этому и идет. Как говорится, мы живем в 21 веке, и уже надо отходить от вот этого ручного это арматуры. Там посмотрел, там посмотрел, все прочее, как бы. Если будет вопросы по коробке, вот лидер ВИНС, промывка, замена масла авто коробки, автомат. Ну понятно, понятно. Поэтому замечательно, используйте. Замечательно. Мы используем максимальное новое оборудование. Эффективно для ремонта, качественного ремонта, быстрого ремонта современных автомобилей. Не все имеют такие вещи, даже дилеры. Некоторые не имеют таких вещей. Вы сами понимаете, дилер или дилер. Да. Как ты стараешься, все равно все завышает и все проще. Поэтому что-то поближе к дому, будем так говорить, А чем отличает дилер от недилера? Ничем. Оборудование да, современное. Люди те же крутят гайки не роботы механики такие же обученные такие же специалисты как мы мастера знают устройство автомобиля знают иногда больше потому что мы мультибренд мы не заточены на одном тем, тем более я смотрю у вас даже какая-то гарантия там был мы даем два года гарантия уже, конечно, не все это дают хороший. да это большой, чтобы... мы не боимся давать гарантию два Но... года потому что мы за нее отвечаем и вам спасибо за доверие. Нет, все замечательно.